всех приветствую в своем канале сегодня мне необычная даже не распаковка а просто обзор журнала Журнал фиксики второй номер он посвящен шифрованию всяким крипто ну, и так далее так ну справа у нас реклама содержание как я сказал все посвящено шрифтом шифром ну, шифровать и Пишем секретные послания, твой шрифт, фиксики, игра совершенно секретно, соответственно, посвящена теме фиксики профессии, не знаю, что там, криптограф тоже шифрование, шифровальщик, древние шифры, шкура фиксиков, фиксик галерея, ну, как обычно, интересует. рисуют. Так, чего у нас здесь? -то? Колонка Верта, значит. Угу. Тут она рассказывает про то, как раньше. Писали, ну тут, видимо, как древние времена засекречивали послание, как сейчас. Шувальные машины, компьютерные. Так, тут символы. Ага, Верт собрала большую коллекцию символов. Ноль быт 0, ну нечаянно все перепутал. Нужно собрать срочно вести порядок. Пока Верт ничего не заметила. Перерисую цифры и строки соответствующие символьные системы. А, ну понятно, здесь ноты сложить, цифры что-то будет в киздяка не Так. Альбом Дим Димича. Интересно, что это такое? Похоже. Однажды мне пришлось рассекречивать послание. Хорошо, что фитики помогли. Это типа комикс, что ли? Да, как они тут. Можно мультик посмотреть. Криптография, наука шифровать. Так, что у нас здесь? Мы Сила добра какая история про собачку. Как? Это кино. Это Ирала, что ли? куть в кино. Когда спасали собачку, она замерзла. Кому-то ее сплавили, что ли? Отдали. А, хозяин нашли, ну ладно. Так, здесь поделка из бумаги. Ригами, что они здесь делают? И целую собачку. О, как раз тебе надо. О, Любишь собачку? Да. такую вот собачку сделаешь. Ага. О! Какие Медведи. красивые картинки. Стихотворение. Ссылка из Африки. Так, что здесь у нас? Ну вот тут опять головоломки. Так. Это что тут у нас? А, грамотные истории. Утят, учат, короче, здесь правильно говорить. Пословица, ну. Очень познавательные здесь статьи. Сам буду читать. Обязательно прочитаю. Потом. О! Это деревочную собачку как можно сделать? Все можно собачку сделать. Такую вот. Вот такую. И, короче. Выпуск посвящен зиме и собакам. Что-то сегодня какая-то собачная тема в этом журнале. Вот такая вот собака. Две поделки собаки. Рассказ про собаку. Так, это второй выпуск. Ну, тоже сегодня вот интересный. Интересный выпуск. Мне понравился. Мне тоже. Я сам на Особенно про собак. полистаю. Кстати, Коксик он не собака, он волк. Это я говорю тем, кто не знает. Мы-то знаем уже. Всё, вот, такой у меня сегодня... коксик? Вот коксик. Вот. Зубок. А, это? зубок, коксик вот. <сёк> вот такой у меня сегодня необычный обзор получился. Да, я, кстати, не ожидал, что сегодня придут какие-то журналы. Был не готов. Шил вот так вот. Без всяких сценариев просто. Хотя, честно говоря, я никогда сценарий не пишу. Так вот их сайт, рекомендую, доброе слово. Там очень много всего интересного и полезного. И вот, эта передача «Дебат» от этого бывало солдат играет какой-то известный артист. Честно говоря, я его не помню. А я уже помню. Как он... его зовут? Я не помню, но он, это, он рассказывает истории какие-то. Да, а дома не смотрят, да? Да. А ты потошли, солдат. Прощаюсь. Ну, вот история шифрования, вот, сколько я понял. Рассказывает дедус вот, древних времен. Вот, и, не знаю, шифр вера, интересно, для какого-то возраста. Ну, вот, так, короче, надо по первым названиям вот этих вот точков составить слова. Такой, так себе шесть, конечно. Имя. Тут Риббет какой-то. Дальше. А, ну как обычно, вот то, что мы раньше в детстве баловались. Писали молоком, потом это проявляли. Это Ленин сидел, когда в Шушинском где он там сидел. А давай мы напишем? Молоко. Тоже. Рисовал молоком. Чудинцев у него была и слева. Он макал туда с палочкой какой-то и писал. Потом передавал в книге, говорил номер страницы. Ну когда к нему приходили, посетители, он давал книгу, говорил, допустим, 313. Все знали, что на 313 страниц у него послание зашифрованное. Но ну, они приходили домой, на свечке держали и послание проявлялось. Всё здесь написано. Правда, не про линию, а просто как проявляется послание. Тут придумать шифт. Какая-то игра. Ну ладно, я играть не буду. Вот. Это... О, какая игра. Вот. А, давай... а можно мы потом поиграем? Да, тут тоже надо что-то расшифровать. Там, да. О, про криптографию, шифрование данных. Тут даже в Деревине были тайные послания императора. Наручный лабиринт. Про пароли. Короче, журнал очень интересный. Крестики-нолики. Самая веселая игра с шифрами. Редумает шифровку. Ну, это уже какие-то детские занятия. О, немножко истории. Про Цезаря. Полибия. Тоже секретные. Цифровая подпись. Вот, учат цифровые подписи. Тоже неплохо. Ну и, соответственно, рисунки детские никогда сюда не рисовал вот такой журнал мне кажется очень довольно таки интересный сегодня вышел номер а это реклама вкусных бисквитов вот такая обложка журнал мне понравился очень познавательный для детей Так, ну и у нас тут шишкин без. это есть такая такая Ради, телевидение такое, как это называется, канал, телевизионный канал «Радость моя». Вот тут написано, вот они, их передачи и шишкины, это коксик, зубок, зубок, кто там еще нюша, шиши, как там. Нюша. Вот они рассказывают истории интересные. И вот они выпускают журнал а такой. Как его, у этого солдата? Да? Бывалый. Тут солдат бывалый. Да, бывалый. Он рассказывает всякие истории интересные в передачах, про покатырей, про Давай, собора, ну... вообще про Первую мировую, вторую. Так, что у нас сегодня здесь? Ну, как рубрика «Воскресная школа», Ученик Завира, про кого здесь? Про мученика Владимира, современный такой у нас, в вот. 18-м году почу. И российский дедушка, интересно, это проков... а, Андрей Крылов, это был такой, басни писал, ну, не то, что он сам писал, он брал старые басни, Зопа, например, и их слагал в рифму, рифмовал, короче. Знаете, что такое басня? Нет. Ну, это и сказательное какое-то получение такое красивое. Басня, О, вот, короткий рассказ в стихах. Героем басни становятся животные, растения, предметы. Ну, басня в смешном виде представляет человеческие слабости и недостатки. Ну, вот, как раз то, что я говорил, басни писали до Крылова, но он писал просто доходчик, доходчив, что его басни очень легко запоминались. А вы помните басни Крылова? Вот басник лов муравей. Угу, муравей, у и муравей. Не думаю, что есть Просто... О, 13 ему на этой, на следующей неделе будет 250 лет со дня рождения. Да, давно уже картинки. Ну, кстати, получше картинки, чем, шишки, ну, чем в том предыдущем мураве. Так, а здесь на что? Здесь поделки Шуля. всякие. Из рябины что можно сделать. Что-то красивое. Я понял. Проверять не будем. Давайте из. Зимний букет. Папа, давай делаем из шишки, что. давайте делайте. Шишку нам найти. Желуди нету. Был бы на желту. Ну может что-то придумать другое. Павлина тут они. Ну, короче, посвящено поделкам, игрушки делают они из лесных этих штучек. Опять быть? ребусы здесь. А это а книжку надо сделать. Мини-книжку вот эту порвать. Отрезать. Вот здесь согнуть и будет книжка. Что у нас за книжка здесь? Называется так, История первой праздники. Так и называется История первой праздники. Вот тут. Вот. Опять загадки. Такие ребусы. Такой. Журнал «Познавательный».